Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня у нас будет на обзоре дом в скандинавском стиле. Дом с двускатной крышей, вытянутый, универсальный вариант для большинства участков, так как этот дом можно озеркалить как слева направо, так справа налево, сверху вниз. В общем, подобрать под свой участок. Также он у нас вытянутый вход можно сделать как с фасадной части, где у нас будет терраса. И точно так же можно сделать вход на участок старца дома. В дом у нас предполагается с тремя спальнями: большая кухня-гостиная, без коридоров, как вы любите. Возможно, у нас на канале будет появляться очень много таких вариантов, потому что люди просят, люди спрашивают, то что им больше нравятся бескоридорные планировки. Ну, я все делаю для вас, поэтому вот смотрите и радуйтесь. Также, изюминка этого дома, как всегда, уже неотъемлемая часть современного дома, это баня. Баня у нас будет сегодня с отдельным кодом на общую террасу. Очень удобно, тоже здесь все коммуникации, все продумано. Поэтому, друзья, если вам понравится данная планировка, то чертеж стен на нее будет стоить 300 рублей. Также, если вам понравятся мои работы, которые я делаю у себя на канале, вы можете заказать индивидуальную планировку под свое текст задание, под свой участок. Ну, а мы переходим к обзору данного дома. Поехали! Итак, сегодня у нас вот такой вот интересный дом на обзоре, 14 на 9 метров, дом с бани, 3 спальни и большая кухня просторная, кухня-гостиная, и через которую можно смотреть на весь участок. Кухня расположена у нас горизонтально, что дает больше остекления на сам участок. Дом у нас жилая площадь 105 квадратных метров. Сам дом у нас пятно застройки 14 на 9 метров. Дом у нас двускатная крыша, вот такая вот яркая крыша, очень интересный темный фасад и планкен вставки между окнами. Очень современно, интересно все это у нас смотрится. Впереди дома у нас есть общая терраса. На эту террасу можно выйти как с бани. Вот левая дверь прозрачная, у нас выход с бани. И здесь у нас центральная дверь, это у нас вход в дом. Точно так же мы можем выйти сразу же с кухни-гостиной, если это тоже предусмотреть. Все три двери у нас выходят на одну общую террасу. То есть экономия по пятну застройки тоже здесь очень большая. Перед вами планировка дома. Вот здесь у нас внизу это наша терраса, через которую мы заходим с вами в дом, входная дверь, и здесь нас встречает прихожая. Прихожая просторная, открытая, по желанию можно здесь сделать, например, дверь отсекающую, если у вас холодный регион. С левой стороны обувница, с правой стороны у нас платяной шкаф, и здесь сразу же мы можем через эту прихожую пройти в сантехнические помещения, которые предусмотрены нас в доме. После прихожей вверху у нас расположен отдельный туалет, где у нас стоит унитаз, стоит умывальник. Так это все здесь у нас выглядит. Минимальный набор э, санузлов для этого дома, потому что этот дом оптимально оптимизирован по помещениям, по размеру помещений. То есть помещения у нас небольшие. Все большие площади у нас отданы в кухню-гостиную, потому что в основном вся семья будет проводить время там. Небольшой санузел у нас, где стоит у нас полноценная ванная и большая раковина метровая. Через санузел мы с вами попадаем в котельную. В котель у нас расположен... Газовый котел, либо электрический котел, либо любой другой котел. Дальше сушилки, шкафы, в общем подсобное помещение больше 5 квадратных метров, которое подходит даже под газовую котельную. То есть все здесь предусмотрено. Также здесь будет удобно сделать прачечную, стиральную машину поставить, вот здесь сушить белье, оптимизировать все здесь помещения между собой. Очень удобно будет заходить через санузел. Ну и дальше мы переходим с вами к самому главному помещению в этом доме. Это кухня-гостиная. Посмотрите какая она у нас большая получилась. За счет того, что у нас здесь нет коридоров. Зрители, которые смотрят мой канал... Я объясняю то, что да, здесь нету коридоров, но вот здесь вот вы не поставите ничего, потому что здесь невидимый коридор, просто коридор без стен. Большой объем, однако по звукоизоляции есть свои нюансы, это тоже нужно учесть. Если вам в приоритете объем, а не звукоизоляция, то, конечно, это ваш вариант. Здесь у нас расположилась вот такая вот кухня с большим островом. Здесь можно посидеть, молодежь может перекусить быстренько. Также есть большой обеденный стол для всей семьи, когда вся семья в сборе, собирается. И также есть зона телевизора, просмотра телевизора. Здесь у нас диванчик, два кресла и еще дополнительное кресло. Окна у нас как раз-таки очень хорошо здесь расположились. С кухни гостиной у нас здесь можно выйти сразу на террасу, как я уже и говорил. Дополнительные окна у нас на передний фасад. И также у нас здесь есть также окна на боковой фасад. То есть обзор из этой кухни-гостиной на участок будет очень хороший. Также в кухне-гостиной у нас предусмотрен камин. Для любителей камина можно, в принципе, отказаться, кому это не нужно. Это как дополнительная просто опция. Ну и, собственно, развязка на спальне. У нас здесь две небольшие спальни для детей. Потому что здесь все помещения у нас оптимизированы максимально. Небольшие помещения по 8-9 квадратных метров. Для подростков очень-очень предостаточно То есть здесь у нас помещается, как вы видите, полноценная кровать Большой шкаф, почти что двухметровый Ну и рабочее место, там делать уроки, заниматься То есть все, что нужно для проживания одного человека Спальня родителей у нас расположена здесь почти что 13 квадратных метров Но это логично, потому что здесь будет проживать уже два человека Тоже большой шкаф для звукоизоляции Специально сделан на кухню-гостиную и здесь у нас тумбочки и окно выходит у нас на боковую часть тоже панорамная и самое интересное то что здесь дверь мы сделали в самом конце можно было конечно здесь сделать дверь но это очень неудобно когда смотрите открываете вы дверь в спальне спальня у нас в основном в комнатах открываются двери вовнутрь и соответственно при открытии двери у вас вот отсюда, если вы сидите за столом, кто-то сидит за диваном, здесь будет просматриваться насквозь вся спальня, кровать полностью, все будет видно. В данном случае здесь мы открываем дверь наружу, в правую сторону. Открываем при открытии, мы здесь вообще ничего не видим, кроме вот этого вот угла стены. То есть по этому нюансу тоже здесь все продумано. Вот такая вот получилась у нас планировка. Минимальный набор для спален и максимальный набор для кухни-гостиной. Ну и переходим к бонусу в данном доме. Это же, конечно, у нас баня. Банька у нас тоже здесь минимальных размеров. Вот дверь у нас, через которую входим в баню. Здесь у нас, как я уже и говорил, очень хорошо все продумано. Входная дверь, дверь в баню и выход с кухни-гостиной. То есть все на одной террасе, крыльцо, терраса. Очень хорошо функционально здесь все это выполнено. Вот наша банька, здесь предбанник. Мы заходим, раздеваемся, вешаем какую-то одежду и заходим дальше. Сразу же мы попадаем с вами в помывочную. Здесь также стоит у нас котел. Котел может быть как дровяной, так может быть и электрический. Разницы нету. С левой стороны у нас стоит душ. Сразу же после парилки помыться. Ну и собственно сама парилка. Парилка у нас Г-образная, со своим окном. Точно так же, как у нас левая котельная, здесь у нас парилка, а здесь у нас помывочная. То есть, вот такой вот фасад у нас э, торец дома получается. Банька небольшая, но зато функциональная. В жизни не помешает, я думаю, никто от этого не откажется. Ну, а сейчас мы с вами пройдемся в 3D и посмотрим глазами посетителей, как это все будет выглядеть. Поехали! Вот, допустим, мы приехали на свой участок, поставил я этот домик торцом на фасадную часть участка, как я уже и говорил, можно поставить и другой стороной, стороной именно террасной. Вот этой вот стороной широкой можно поставить на фасад, можно поставить вот этим вот торцом узким, для узких участков. Итак, заходим мы с вами на террасу. Вот так вот домик у нас здесь выглядит. Здесь у нас стол в летнее время хорошо посидеть, после банки посидеть. Здесь также у нас входная дверь и выход с кухни-гостиной. Здесь тоже у нас небольшой диванчик предусмотрен. Ну, в общем, заходим с вами на террасу. На террасу у нас функциональная получилось, как я уже говорил. И заходим в прихожую. Заходим в прихожую. С левой стороны у нас стоит обувница. Такая ниша здесь. Здесь можно, кстати, повесить крючки какие-то. Открытая зона хранения будет. С правой стороны у нас вот такой вот большой платяной шкаф. Хранится вся верхняя одежда. Также здесь сезонные вещи хранится Можно хранить где-то в котельные, может какие-то предусмотреть, потому что здесь у нас не предусмотрена кладовка. Дальше из прихожей мы сразу же попадаем вот в такую вот развязку. Здесь у нас санузлы. Санузел первый, где у нас стоит только унитаз и стоит у нас раковина. Небольшая, руки помыть полоснуть. Все это у нас стоит у входа, очень хорошо функционально. Дальше заходим в саму ванную. Здесь у нас ванная. Окно на левую часть дома. Раковина большая метровая. Ну и в дверь у нас сразу же в котельную. В котельную мы заходим. Окно на торец. Котел какой-то у нас висит, газовый, электрический, без разницы. Зона хранения. Здесь стиралка. И здесь можно сушить одежду. Очень удобно. Обратно выходим с вами в санузел. И выходим с вами сразу же в прихожку. Ну и, собственно, вот наша кухня-гостиная. Можно сделать, кстати, потолок вот таким вот. Но это больше, так скажем, более трудозатратно. Но зато эффект будет радовать вас постоянно. Объем этого помещения просто огромный получается. Здесь примерно 40 квадратных метров кухни-гостиная. Посмотрите, что у нас здесь все вместилось. Кухня для хозяйки. Остров большой. То есть при готовке здесь можно, кстати, разместить саму плиту. Во многих э, дизайнерских приемах это применяется. Смотреть на всех сразу же. Очень хороший обзор здесь. Здесь у нас также у острова Есть вот такой вот небольшой столик для перекуса. Основной стол. Ну и зона просмотра телевизора. Вот такая тоже объемная, большая. Окна у нас выходят, смотрите, угловые. Здесь у нас... Обзор на весь участок, здесь у нас обзор на весь участок. В общем, света здесь просто будет предостаточно. Точно так же вот через вот эту вот дверь, можно сделать ее раздвижной, мы можем выйти сразу на террасу. Очень функционально. Ну и с... получается у нас здесь бескоридорная планировка. Соответственно, у нас сразу же здесь двери идут в спальне. Здесь у нас две спальни для подростков, в самом ближнем. Заходим. Здесь у нас кровать стоит. Стоит рабочее место, ну и стоит шкаф для вещей. Окно выходит у нас на левую часть дома. Обратно выходим. Вторая аналогичная спальня, кровать, рабочее место и зона хранения. Вот такие вот окошки у нас уже на левую часть, потому что там, в принципе, у нас уже забор стоит. 3 метра отступа от соседей. Панорамные окна здесь не к чему. Обратно возвращаемся в нашу кухню-гостиную. Забыл сказать про камин. Камин у нас тоже здесь предусмотрен как опция. Можете сделать его, можете не делать. Дальше идем мы с вами в спальню родителей. Она у нас в самом конце. И по звукоизоляции будет лучше. Про дверь я вам уже сразу говорил. Что если мы откроем здесь вот дверь, то просмотра спальни не будет. Тоже очень хорошо. Спальная кровать, двуспальная. Большой шкаф. Для зоны хранения. И на заднюю часть участка у нас здесь панорамные окна из спальни родителей. Спальня у нас получается примерно 13 квадратных метров. Для двух человек более чем достаточно. Обратно выходим. Вот такая вот у нас кухня-гостиная, жилая получилась. Ну и переходим с вами мы в баньку. Вот можем пройти прямо посюда. Выйти в летнее время. Сразу же зайти с вами в предбанник. Здесь раздеться, какие-нибудь вешалки придумать, ботинки снять и зайти сразу же в либо здесь стопочную. Здесь можно поставить печку, с левой стороны у нас душ и окно для проветривания. Здесь у нас дверь, заходим, здесь печка, электрическая скорее всего будет, более удобная будет электрическая. Здесь у нас полки, г-образные, тоже 2-3 человека здесь влезут. Ну и окно на э, торцевую часть дома. Банька небольшая, но функциональная. Самое главное то, что она у нас здесь есть. Можно ей пользоваться. Минимальные затраты будут на постройку такого дома. Ну вот, друзья, мы закончили обзор данного дома. Дом шикарный. Очень интересный, красивый, архитектурно тоже выделяется очень хорошо. Если вам понравилась данная планировка, то чертеж стен на нее будет стоить 300 рублей. Также, если вам нравятся мои работы, которые я выкладываю на своем канале, то вы можете заказать индивидуальную планировку под свое задание, под свой участок. Ну а впереди у нас еще много очень домов, поэтому подписывайтесь, обязательно не пропустите наши видео. С вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!